Всем привет, дорогие друзья! С вами Ой, я, Ну, Януар и.. Крейзи. Сегодня мы будем проходить карту в КСК. Это мое первое видео. Это хоррор-карта. Ой. Он не будет говорить. У меня.. Мне карта стрёмно уже играть. У меня 666. Нет, давай вместе. Ладно, у меня немного стрёмно играется, но ничего. Я хочу от... Это кто такая? Давай её убьем. Попалишь, тыкаешь. Хочешь, я тебе её отрежу. Давай отрежу. Не получается. Ладно, иди сюда. Куда и опен без дур? Как я могу открыть эту дверь? Запросто. Рукой. Открой дверь. Oh. Um, посмотри сюда. Посмотри сюда. Давай ты первый пройдешь. Давай, давай, давай, иди, давай, давай. Давай, иди. Что это? Спускаемся вниз. Что это? Не знаю, что это. Ой, ой, ой, где ты, где ты? Я тебя потерял. А, ты тут? Привет. Что это? Я хочу это сломать. Ладно, давай поднимись вверх. Не знаю, почему тут никого нету, ничего. Нету. На, понятно. Кто это? Я хочу ее убить. Ой, я испугался. Я так испугался. Ладно, ладно, ладно, тут ничего нету. Ни сын, ни сын, что это? Do you believe in God? Ты веришь в Бога? Да, что? Что тут у нас? Помогите, иди, иди, помоги мне. Ой. Ой, иди сюда. Привет. I should find the case. Я должен найти... Ой, ключи. Мне стрёмно. Давай, иди первым. Я не буду больше. Иди, иди, иди. Я не буду. Меня уже так испугали. Давай, давай, иди, иди. Не, иди. Что за звуки о привет Ту туалет о ключ. погоди что тут у нас тут еще дверь есть Эй, crazy, иди сюда Я тут что тут у нас кроватка я ее я нашел что это дохлая лошадь you killed us ты убил нас сам ты убил тебя иди нафиг тут кстати иди сюда я тут я нашел Грэйзи, иди сюда, я тут USPC нашел. Это корова. Это корова? Не, а, да, точно. Упс. Иди сюда, я тут USPC взял. Не знаю, откуда. Может, тебя тоже даст? Иди сюда, нажми ей. Не, ладно, походу, тут стоял один USPC. Ладно, иди сюда, походу, ничего нету. Что тут у нас? Дохлые люди. Ой, ой. Давай сюда зайдем, Давай ты зайди шо шо шо это шо это помоги я в наушниках я сейчас буду орать у меня 10 не подходи ой ой он он он пропал он пропал он пропал блин я испугался Что? А, да. По-моему, <laughs> по это не так было. Что за дверь? Иди сюда, иди сюда, у меня включесть. Хорошо, хорошо. И ладно. <laughs> Ты все время это писал. Ладно, ладно, иди сюда. Я... Смотри, что я нашел. Смотри, что я нашел. Ха-ха-ха-ха. Ладно, минуту я сейчас вернусь. И лучше я дам тебе вот USPC тебе, да, а я возьму дробовик. Дверь не открывается. А вот. Ладно, давай я первый, у меня дробовик. Тематы ждут этого. Ой. Привет. Что это? Мы в психушку попали. Привет, чувак. Клево. Он упал и умер. Просто он тут написал, искал где туда other сайт. О, привет, привет. Ты что тут делаешь? А, а, мне дробовик не подходить. Где ты? Меня там напугали. Мне это очень-очень нравилось. Что тут? Ничего тут. Я тебя убиваю тут. Да пачку денег. Дайте мне его. Деньги, да. Может, ты мягкий знак забыл? Ладно, давай пойдем. Что нам надо? Чтобы пробраться, говорит, да. Доски. Я взял доски. А, доски, а, доски. А, понятно, давай, иди сюда. Туалет. Давай, давай сюда. Я тут моюсь. Я тут моюсь. <говорит> Присоединяйся. Нормально, да? Не трать патроны зря. Лучше ножом. Все, все, все, кровавые ванны приняли. Теперь пойдем. Шо у нас? Может, еще один ключ найдем в туалетах? Привет, Свечка. Ничего. Это что? Это нельзя взять. В туалетах ничего нет. Череп есть. Я хочу его сломать. Я сломал череп. Опа! Что тут у нас? Иди сюда. Ты куда пропал? Иди обратно. Нельзя. Он нафиг. Иди сюда. Иди, я тут вот так делаю. А теперь иди сюда. Иди иначе порежу. Как ты опен? На Е. Тут можно что-то открыть, да? Ой ой ой ой ой ой ой, помогите, помогите Ты снаружи, да? Ты не можешь, да, Кент? Помогите. Я не смотрю, я не смотрю, я смотрю вниз. Мне так нормально. Я не смотрю, я снимаю наушник. Все, все, все, я ничего не слышу. Я снял наушник. Все, все, все, все, все, все. Как ты туда попал? Помогите. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Помоги, пожалуйста. О, дверь. Сейчас я тебя Ты что не на меня орешь? Меня дробовик, я тебя вырублю. О, привет! У меня какое-то черное пространство. Пространство кинуло. И там была белая дверь. Я хотел к ним пойти, меня какой-то чел отбросил я снова пошел и у меня все получилось. Ок, нормально, нормально это. Что-то тут есть у нас? Вроде нет. Давай на все потыкай наем. Что это? Упс, телефон. Что это было? Что это было? Погоди, я хочу смотреть, что это было. Ты как? Куда? Тебе? А, -а, -а. По-моему, коридоры не должны быть такими. Да. По-твоему, да, тоже, коридоры не должны быть такими. М -м, ну нормально. Так что тут написано? Only one door can't be opened Только один, одна дверь можно. Нет, все, окей. <laughs> все, окей, Для тебя это нормально, да, дверь? Ой, ты сеня. Только одна дверь может быть открыта. Там, Лица. Давай, давай, идешь? Ты? <laughs> ты иди. Иди вперед. Я тебя убью вот сзади. Иди, иди, иди. Привет, дверь. Опа, я вошел сюда. И шо тут у нас? Потыкай на все е. Может, что-то найдем? Ничего-ничего-ничего-ничего. О, вентиляция. Могу я вентиляцию? Да, я нашел. Уйди. Уйди. Это... <свят> Погоди, у меня дробовик есть. Может, вам поможет? Помогите. Все, да? Можешь выйти на секунду? Да, да, точно. Выходи на секунду. У тебя тоже есть дрововик? О, смотри, а сейчас его... Откинусь отсюда. Ну, блин. уходи! Ай. И что с этим делать теперь? И что делать? Ладно, мы сейчас по-быстрому все исправим. Два um, <связь> часа Ничего не получилось, но клип не смогли мы включить. Это режим полета и невидимости, чтобы мы могли хотя бы пройти здесь. Теперь пробуем дробовиком. Ты все равно не можешь, дайте. Можешь на секунду выйти от оттуда? Все? Да ну, блин! Почему а тут свечка стоит? Давай, давай, давай! Во! Упали? Где мы? Ты тоже как? Э, я, Ой, я тоже в Меня сначала не топнуло. Стул. Я застрял в стуле. Ты... ты что? Как ты узнал, что это так? В общем, что тут у нас? Не понимаю, что он говорит. Ладно, иди сюда. Тут комнаты какие. I don't know. <laughs> я не знаю, говорит. По-английски просто по-английски Crazy, да. Это его английский так. Ой, такой то есть. Что это? VIP, я VIP. Пустите меня, я VIP. Не пускает. Знаете, что у нас тут? Ты тоже видел черного человека? Кнопка. Я нажал кнопку. И что? Дверь открылась? Да, дверь открылась. Дверь, дверь, дверь. Нет. Иди сюда, иди. дебил, что это было? Дверь не открывается тут. Дверь открывается тут. Иди сюда. Да иди сюда, я там, я там все нажал. Да иди сюда. Я тут смотрю телевизор, да, давай, я тоже хочу. Клево, давай. Давай пойдем. Ой. Иди сюда, ладно. Что а, тут у нас тут? Я помню, это дверь открывается, это нет, это тоже нет. Давай посмотрим, что тут. Откройте дверь. Откройте, да. Черный человек. Я какая? Иди сюда, посмотри, какая. Я снова застел. Помогите, мы застряли. Все, все, все. Помогите. Отпустите меня. Что такое? Я не понимаю. Почему я застрял? Помогите. Блин. Не получается. Помоги. Может, может ты сам все сделаешь, а я попробую отсюда выйти. Почему я засел в этих дебильных текстурках? Two hours later. Ой, ребята, мы два-три раза перепрошли всю эту карту, потому что что тут лагает. И мы из-за этого перепрошли его целых три раза иди сюда тут комната открылась тут комната какую-то кнопку нажала и вот тут еще так открылся ооо ля какая ля какая смотришь ля какая ладно вот шоу и Еще шо, шо, мы пришли сюда а -а -а, ладно иди иди иди иди, иди, иди. ой я упал Опа, помогите. Не понял, что это за звуки. Ладно, ладно, ладно, идем сюда, идем сюда. Что тут у нас паркур, да, какой-то, да? Ой, ой. Просто прыгай, и на контрол, контрол контрол отпусти. Вот, опа. И сюда. Что тут у нас? Ничего? Не может быть. А, дверь открылась. Ты что? Давай, войдем. И что? И что? И что? Кто-то вторт, и что? И что? И что? Мне вообще не страшно. Ой. Ой. Кто-то вообще тварица, я Кто ничего это? не понимаю. Я тоже не знаю. Он поговорил, вы поняли это? И что? Мы какой-то лес попали. И что? Да и что? И что? И что? И что? Мы в лес попали. И что? И что? И что? И что? Идем по лесу. Какой-то нереалистичный дождь идет. А тут вообще дождь не идет. Ну прекрасно. Почему бы и нет? Ладно, идем. Ой. Что у нас тут? Камни тут поворот, да? Тут какие-то Врата, дверь, два дома. Погоди, погоди, погоди, я сейчас приду. Погоди, погоди, погоди. I нет кей. Мне нужен ключ. Погоди, я сейчас приду. Я иду, я иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду. Погоди, что это там горит? А, огонь. Понятно. Понятно. Астер. Что тут еще есть? Ага, конечно, мне очень страшно. И что? Мы все разломали. О, ключ. На столе ключ лежал. Ладно, давай пойдем. Это, наверное, а тут у нас? Может какое-то оружие? Конечно же нет. Ладно, все, пойдем. У меня есть ключ. Ты где? Давай окна разломаем. Давай, давай, давай, давай. А, ты уже разломал, понятно. Ладно, давай пойдем к тем вратам. Окон не было. Не было? Ну тогда окей. Давай пойдем. Тут врата были. Идешь? Идет. И Дверь открылась. Давай, давай. И что? Да, мы, походу, на паровозе уехали куда-то. Тебе тоже так надо? this is the end of the part one это конец первой части ну окей okay, окей okay. может что-то тут делать надо не ладно <laughs> давайте просите, давайте закончим серию с вами был я нуар и А, точно. И он. Ты кто? Крейзи, да. Всем до встречи. Всем пока. Не забывайте подписываться. Пока-пока.